Видите, она сколотая. О, да, я вижу. Державая. Да, да, Если поближе, да, да, вот. и такая же коробка. Ну вот, и вся будет, вот смотрите. Вся-вся-вся. Вся, видите, и газовая. Да. Видишь, здесь вот дверь отходит. Вот она. Вот она, классно. Потом здесь, здесь еще какая-то грязь. Да здесь просто как здесь грязные обои оставили. Опять сколы видим на дверях. Угу. Ну, грязь это уже, ладно. Опять же, сколы. Да, и вот здесь даже если здесь потрогать стену, то вот здесь стена холодная. Прям чувствуется холодная стена. Вот здесь она уже теплая. Здесь нарушен шов. И здесь идет вот промерзание. При более сильной погоде и перепаде температуры будет появляться плесень в квартире. А розетки заляпаны краской. Их прям покрасили и никак не закрыли, потому что краска идет вот здесь, вот здесь, вот она видно. Здесь ничего не закрывали. Даже если сюда глядеть со стороны, то невооруженным взглядом видно, что окно идет криво, и оно провисает. Требуется регулировка. Мне очень быстро удалось найти десяток нарушений От ржавчины входной двери До грязи на обоих. Посмотрим, что обнаружили специалисты Держимся к Когда мы посмотрели и по стенам, Они были у нас теплые Как, как это вообще выглядит, сеть эти продувания Панельных швов, именно изнутри квартиры То есть если мы наведемся на стену Как раз вот в этом же месте Под окном, видно холодную точку То есть температура в этом месте 14 градусов Если мы отведем на теплую стену Температура увеличивается на 4-5, а то и почти 6 градусов. В этом месте нужно весь панельный шов переделывать. Да. Дальше у нас холодный угол. Тот же самый панельный шов, его нужно переуплотнять. А да. угу. Дальше. Полос по всем углам, по всем оконным рамам есть проблема. То есть в этом большом помещении и спальня. Нижние монтажные швы они сифонят. То есть сифонят именно сыр подоглотника и оконной рамы. Связано это с тем, что, скорее всего, когда ставят окно ну, технология установки окна, окно сначала падает на клини монтажное, потом пропинивается. После того, как мина высыхает, эти клиния должны быть удалены. Но, как правило, застройщики эти клини не удаляют, оставляют а как есть. То есть, по факту, у нас есть э, спасные отверстия, откуда постоянно стихонит воздух, и тоже по тепловизору. Я вот другой прикал, тоже холодно, холодно было. Да, по тепловизору можно увидеть, вот как раз-таки стык э, подоконника и оконной рамы, где как раз-таки находится наш монтажный шов, э, оттуда стихонит холодный воздух. Эта проблема встречается по периметру всего монтажного шва. Также у нас есть проблема э, технологичная вот эта заделка угла ПВХ-рамы. Здесь у нас доходит до минус 3 градусов продувания. Но это ненормально. Нет, нет, нет, конечно, это переделать, вперёд поднять. Все, дальше мы пробежались по окнам. По самим стеклопакетам выявили там, царапины, накалы, то есть э, здесь сверхнормативно. Да, вижу царапины. Да. Все. это центральное стекло под замену, стеклопакет, правый стеклопакет тоже под замену. Плюс, ввиду усадки дома, ну, вид, возможно, ввиду усадки дома немножко, там, Провести створки, либо от времени провести створки. В общем, створки надо регулировать. Ну, по времени тут времени это прошло недолго, на самом деле ну, да. дома. О, Вот здесь какая-то. О, не докрас. Это я уже вижу визуально. Чисто вот тоже можно посмотреть здесь. Да, здесь, видите, краска здесь прошлась. Здесь больше прошлись краска, здесь меньше прослались. И видно, что вот, вот оно не И, кстати, оно так по всему верху идет. Вот это все некрасиво. Закрашено плохо. Так, по спальню. Видим все те же самые продувания монтажных швов нижних, все их нужно перепенивать Дальше, если мы поднимемся выше мы видим промерзание по плите, то есть, по сути, можно считать, что это балка оконная балка Для сравнения, сейчас она показывает 15 градусов если мы переведемся на стену межквартир, температура 23 то есть перепады 7-8 градусов Это как вообще устраняется? Скорее всего, верхний монтажный шов также продувается туда ну, заходит в холодный воздух, идет инфекторация. Поэтому ну, начинать нужно с фасада. Начинать нужно с тем, что сначала преуплоднительно монтажный шот, сделать его герметизацию, а после этого уже смотреть. Помогу То есть это внешние возможно. стены это нужно сделать? Это 100% внешние стены. Больше здесь ничего быть не может. Либо, а, поскольку внутри панелей устанавливается утеплитель. Возможно, на заводе произошел брак, и утеплитель туда не доложили. Mm -hmm. Это можно будет сказать только после того, как мы переуплодним а, панельные стыки. Не на 18 миллиметров оконная рама, это косвенно может проявляться тем, что когда мы створку открываем на 45 градусов, а нас она сам произвольно начинает какие-то движения. Она не фиксируется в одной точке своей. Ввиду того, что у нее просто банально освещен центр тяжести. Все. То есть здесь створку никак не регулировать ее в раму оконную необходимо переставлять. Больше вариантов никаких нет. 700. То есть это сильное превышение получается. Да, 3 миллиметра. Это сколько получается? У нас 5 18. Раз, 5, 5, раз, да. 5 раз превышение нормы. И если я скажу, что, что я думаю, YouTube не заблокирует, -то меня посадят. Потому что это цензурно тут нельзя выразиться. Рама забавлена по почтовой стрелке опять отполняет. 1,5 см. Это существенно, это очень критично и больше всех нормативных значений в четыре раза. Створки от этого никак не регулировать, а раму необходимо переставлять, так же как и на кухне. А раз покажешь, как она вот. Створки приходится держать, если я опускаю, она начинает с напроизводимости закрываться. Вот. Соответственно, повторяй с творки тоже самое. Повторяй, да, как правило, она закрывается, вторая только открывается. Скорее всего, если мы ее сейчас откроем, она вот, ну да, у нас... Магия! Ну, суть по тому, что она катится уже куда-то. Здесь, здесь есть на Здесь ну, порядка трех да, миллиметров, то есть она. Да, да. Осмотр по оконным блокам у нас окончен, выявлены очаги промерзания, продувания, а, соответственно, также выявлены отклонения оконных створок, дефекты самих стеклопакетов. А далее мы переходим к осмотру плоскости стен, полов на предмет на отклонений, дефектов покрытия обоев, укладки ламината, дефектов плитки. В данном случае мы видим отклонение стены с дверным проемом входной двери, отклонение составляет 18 мм. На высоту, соответственно, от пола до потолка максимально допустимое отклонение 3 мм на метр. Это что именно у нас? Это отклонение клави... клави... вот это, вот нижняя часть? Вот, стены. вот это да. стены с дверным проемом. Относительно вертикальной плоскости. Данный прибор, это построитель плоскостей, он выстраивает абсолютно ровные горизонтальные и вертикальные плоскости. Относительно mm -hmm. них осматривается отклонение стен. В случае, если стена имеет отклонение более 9 мм на всю высоту, соответственно, необходимо дополнительное проведение штукатурных работ и также устранение других дефектов, которые будут высказаны. А здесь еще раз какое? 18 мм. Два то есть, раз, здесь раз, нужно раз, делать раз, обязательно -то. То штукатурные стены круглые? Да, в данном случае, да. Проверяется также работа дверной фурнитуры. В створах на запрытие осматриваются полотна входной двери, осматриваются дверные коробки, также фурнитура. Двери осматриваются Например, отклонение вертикальных осей. Например, повреждений. Здесь мы видим повреждение дверной коробки. Соответственно, в данном случае, скорее всего, будет проведена реставрация дверной коробки. вот, Если дефекты серьезные, требуется замена дверной коробки. Если вы помните, мы указали в коридоре отклонение стены с дверным проемом на 18 мм. В данном случае мы видим, поскольку стенка является смежной, она также имеет отклонение от вертикальной оси. В верхней части лазерного уровня выставлен точно по самой стенке, в нижней части сейчас будет зафиксировано отклонение. Здесь также отклонение составляет 18 мм. Это будет указано в артезуме. У нас возговоры мы по двум смежным стенам на одном расстоянии от стены, осматриваем непосредственно. Замер проводится все по одному уровню. Соответственно, первый замер мы делаем возле стены, видим 30 мм. 50 мм. На 20 см уже разница. Опять возвращаемся к исходным значениям. 35 мм. 40 мм. И около другой стены. 35 мм. Соответственно, данная стенка имеет отклонение от плоскости порядка 20 мм. Соответственно, штукатурные работы, как они выполнены, некачественно. Имеется отклонение, скорее всего, не связано с тем, что маяки по штукатурке были выставлены изначально неправильно, не по одному уровню, вследствие чинов, чего, если говорить по простым обывательским языком, стена идет полная. Мы называем это отклонением от плоскости. Не только внешние стены кривые. Отклонение составляет у нас 15 миллиметров на высоту откоса. Высота откоса здесь около полутора метров. То есть допустимое не более 4,5 миллиметров. Ну, в четыре раза, в три раза, примерно, да. допустимое отклонение. Вот. Но, опять же, устранение данного дефекта будет связано с полным штукатурированием всей смежной стенки. Соответственно, это достаточно долгий процесс, поскольку необходимо демонтировать часовые обои произвести грунтовку, подготовку поверхности, оштукатуривание, далее дождаться полного высыхания, провести шпаклевание и поклеить его. Сорок таких дефектов один из самых долгих, в принципе. Ну и сейчас мы перейдем сразу на смежный угол. Стены, равно, и увидим, в принципе, ту же сторону. Вот это прям... Вот, поскольку. Это очень много. На всю высоту. Данный простенок имеет отклонение 32 мм. Сколько это 8 раз? Нет, сколько? Нет, ну допуск на всю высоту 9 мм составляет. А, ну в три раза примерно в 3 раза, да. Нет, сама стенка, видите, тут минимальное отклонение. оно будет бонусов. смежная есть смежность ровно. Здесь порядка 6 мм. То есть это вот, вот, связано это именно с монтажом панели. Эркер всегда является таким самым сложным местом для монтажа. Соответственно, с ним чаще всего бывает замечание. Здесь сейчас будет красиво. Для кадра, опять На путь, видите, в центре Что? А на Да. То есть лазер не может до угла достроить, потому что в центре идет скривление поверхности. Видно на камере? Сердце сияние. Это не может найти поверхность, да? Да, у вас уровень не выравнивающийся, соответственно, ему необходима ровная относительно плоскость с небольшим отклонением для того, чтобы он mm, я понял. Наверное, да. соответственно, здесь проводим замеры именно вертикальной плоскости, поскольку видим, что в центре стены у нас имеется наплыв. 15 мм, 2 мм. Ну, соответственно, 0. условный ноль, то есть, в плоскости здесь составляет, а, не знаю, с нижней частью, порядка 15 миллиметров, что превышает на выпуск. Ну да, с учетом, наверное, то, что оно муниципальное, хотя скидки стало не хочется им давать. Нет, никто скидок никаких не дает, мы все объективно осматриваем, согласно строительным правилам. О, но действительно, по качеству, иногда люди, заплатившие не один миллион рублей под договор долевого участия, получают квартиры примерно за поставимого качеством. В общем, строит хреново не только муниципальное жилье. Правильно? Просто люди, когда еще деньги заплатили за это. Это еще ну понятно. Но здесь человек тоже заплатили деньги, здесь заплатил государство деньги, налогоплательщики и так далее и тому подобное. Здесь эта коробка, дверная тоже 9 мм. Ну, вот это так, на грани, на грани. Допуск превышает. Но здесь опять же визуально просто даже видно, да? Зазор в верхней части. И зазор центральной части дверного проема. Да, мир. По поверхность практически будет 22 мм. миллиметра, да, но это тоже сильное отклонение, поскольку я уже тебя понимаю. Причем наверху визу, что лазер он ровно упирается в угол, да, и вот 22 мм расхождение уже внизу появляется. То есть на всю плоскость 22 мм разница. Ну и поскольку с кем у нас одна. Естественно, в этой части она также имеет отклонение. Даже более существенная, 36 метров. Объясни, почему отклонный откос имеет отходение? Давай, или догадались? Потому что, может, полный нейронный? Нет. Нет? У вас, на уровень, а у вас полный зависит. Какое-то допустим, поскольку, как мы помним с самого начала нашего ролика, саморама оконная также имеет отклонение. И специалисты, которые производили штукатурные работы, приняли раму за условно ровную и, соответственно, штукатуривание произвели в соответствии с геометрией самой рамы. Mm -hmm. Именно поэтому откос окон также имеет отклонение в mm -hmm. 20 мм, рама отклонена на 15 откос на 20. Mm -hmm. Схожую ситуацию мы наблюдаем mm -hmm. и с другой стороны, только не верхней, а нижней. на mm -hmm. внешней части откоса. Ну что логично, да? Хорошо, что стены, когда оставили, а толки до сих Сколько стен? <свист> В этом конкретно оповещение стен. <свист> С точки зрения строительных, но Ровная. Я думаю, здесь весело каждого. <свист> Нет? 2 мм на площади всей комнаты. Допустимо. Да? О. Допустимо до 5 мм на площади. Точнее, здесь еще тоже. Здесь важно оценить не только каждую комнату в отдельности, но и состояние полок квартиры в целом, поскольку в различных помещениях может быть за счет порожков достигнут различный уровень, соответственно, напольного покрытия. Так что мы здесь... Получаем, тут по поводу не будет вам интересно. Ну, мы скажем, что хорошо, то есть я, я не проще сказать, что хочешь делать что-то хорошо, это будет здорово. Ну, то есть на коридор, а, времени нет, пошли, То есть на коридор, перепад времени нет. Ну, то есть это норма, да. потому что у нас есть да. да. да? По плитке я смотрел, сейчас в этой комнате. Угу. Ну, здесь тоже. Да. ну и то, что я вот тебя спрашивал потом а, в личном разговоре, если собственник желает исправить эти недочеты, ну, у него есть желание, то он в любом случае этого добьется. Конечно. Все зависит от желания человека. То есть вот это вот самое главное. Если вас это не устраивает, и если вы хотите с этим реально бороться, то вы можете, у вас есть все щики для этого давления, да, чтобы добиться ровных стен, ровных полов, нормальных оконных рам. Если вы на это будете настаивать, вам заменят. Главное, в эту сторону двигаться и не бояться. А, вот эти, такие потолще Другие. Вот. Да, разные типы обоев. Да -да. В данном случае на этой стене кухни у нас применены разные типы обоев. Здесь мы видим одну фактуру, здесь вторую. Также данная полоса обоев является не окрашенной Цвет помещения. В санузле у нас... Холодным является сушитель, несмотря на то, что краны в технологической нише открыты, по какой-то причине горячая вода сюда не поступает. Соответственно, это также будет отражено в акте. как замечание, возможно, не спущен лишний воздух. И, соответственно, система завоздушена, и горячая вода в ней плохо циркулирует. В данном случае для проверки системы вентиляции будет использован прибор-анимометр, который позволяет зафиксировать скорость воздушного потока на входе вентиляционное отверстие. Для того, чтобы нам правильно проверить систему вентиляции, нам необходимо закрыть входную дверь и открыть одно из окон в одной из комнат. В данном случае скорость воздушного потока составляет около 1,9-1,8 метров в секунду, что является вполне допустимым. По вентиляции замечаний нет. Сейчас это а еще раз посмотрим. Видно, что крутится. Да, в смысле скорость 1,3-1,4 метра в секунду. Это вполне достаточно, поскольку площадь помещения меньше. Как вот интересно сделать, если она в туалет выходит? Ну, ходит. канальник, тут канала самого нету. Есть такая система, но она, опять же, по нормам она проходит, поэтому этот Здесь, естественно, тяги недостаточно, но она формально присутствует. Тут допустимо 0,3 даже тяга. То есть скорость потока. Здесь 0,4. Формально здесь, конечно, мы не можем предъявлять никакое требование к застройщику по обустройству лент-канала, но, естественно, в строительстве на данный момент используются другие технологии, обычно монтируется полноценный вентиляционный канал до да, основной шахты вентиляции, для того, чтобы тяга а, в важном помещении, к которому является ванна, была существенной. В данном случае система вентиляции будет работать только при закрытой двери в санузел. Услышали? Ну то есть, как бы в ванне будет всегда там запотевать все остальное, потому что тяга слабая, очень слабая. Но опять же, формально докопаться не можно потому что допустимо такое проектное решение, хоть оно и достаточно. Знаете, коревое, общем, да, да, да. В итоге, множество стен нужно штукатурить, все окна перепенить, с них дует, а два из них заменить. По швам дома идет промерзание в двух комнатах, Их нужно расшивать и переуплотнять. Вот и закончен осмотр квартиры. Нашей целью было не критиковать и не хвалить программу реновации, а показать всю в реальности, как есть. Главное, на что я хочу обратить ваше внимание, что при приемке квартиры в случае обнужения недостатков и недоделок застройщик обязан их устранить, даже если он отказывается это делать. Специально для вас я подготовил чек-лист по самостоятельной приемке квартиры. Ссылка на него будет в описании. Тема реновации для нас не закрыта, и мы продолжаем следить за ситуацией. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и пишите, что вы этом думаете. 2, 2 шкатурки, на ну, как бы это же он обязан сделать. Они уже сделали